Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите очередной выпуск кулинарной пропаганды. Холода у нас продолжаются, я все еще простужен, поэтому продолжим мексиканскую тему. Сегодня острый суп. Да, многие из вас сейчас наверняка скажут, фу, что за ерунда такая, мясо давай! Подождите, сегодняшний рецепт стоит потраченного на него времени на 1000%. Самый убежденный питатель стейков, попробовав сегодняшний супчик, скажет, обалдеть, дайте две порции. Сегодня приготовим острый фасолевый суп с беконом по мексиканским мотивам. Он легко готовится, поедается с аппетитом, обладает мощнейшим согревающим эффектом и вообще у него масса достоинств. И всего один недостаток. Готовится он долго. Но с другой стороны, это ждать результата долго. На внимание он потребует минут 20, не больше. Итак, для приготовления 4 литров, а это 14-16 порций, в зависимости от ваших представлений о правильном размере порции, понадобится 3 стакана фасоли. Белая, черная и вот такая типичная серо-бурмалиновая в крапинку. Парочка средних морковок или одна большая. Если раздобудете других корней, отлично, будет еще вкуснее. У меня корень, который притворяется петрушкой. Что-то вроде репы и что-то вроде редьки. Мексиканец и русский, братья навек. Одна крупная луковица, варено копченый бекон, 100-150 граммов. Острый перец. Какие же мексиканские мотивы без острого перца? У меня вот такой и каенский. Вот этих двух маленьких штучек хватит, чтобы уже от одной ложки супа по всему телу побежало тепло. И лавровый лист. Чтобы фасоль быстрее сварилась, ее нужно замочить в большом количестве воды. часа на 4. А лучше бы на всю ночь. Белок, который в ней содержится, создает отличную питательную среду для микроорганизмов, а результаты их жизнедеятельности увеличивают кислотность воды. В кислой среде фасоль плохо размягчается, плохо разваривается, поэтому перед замачиванием фасоль надо полоснуть и добавить к ней пол чайной ложки соды. Сод нейтрализует кислоту. Другой вариант – почаще менять воду. Вот здесь у меня варится фасоль, которая замачивалась всю ночь. Я ее промыл перед варкой, чтобы удалить остатки соды. Варится она у меня на среднем огне уже час, и пока еще твердовато. Варить будут до мягкости. В зависимости от сорта фасоли, времени замачивания, жесткости воды, этот процесс может занять от 1 часа до 2. А вот помню, был еще такой случай, когда бобы варились 3 часа, но так и они сварились. Отправляю в кастрюлю порезанные корешки. Мелко нарезанный лук нужно зарумянить на растительном масле и добавить вареного копченого бекона. Подготовлю острый перец, удалю семена, а затем мелко покрашу. Лук готов, бекон тоже. Отправляю все вместе с перцем в кастрюлю. И теперь самое время посолить и добавить пару лавровых листов. Через 5 минут выключу огонь, а пока проблю кинзу. Наконец-то густой, ароматный красивый в конце концов перец не обжигает а создает мощную приятную волну тепла а когда постоит станет еще лучше попробуйте и вы пожалеете только о том что не сделали этого раньше вот и все на сегодня понравилось пальцы вверх не поленитесь пропагандируйте кулинарную пропаганду репостами Заглядывайте на мои страницы в ЖЖ, в Блогер, в Инстаграм. Там вы найдете то, что не влезло в YouTube. Спасибо за компанию. До встречи. Адьос, мучачус.